Здравствуйте! Вы на канале Антик Нарисуйка и сегодня у нас урок про перспективу. Я еще хочу вам сказать спасибо, что вы подписываетесь на мой канал. Ну что, начнем? Каждый художник должен уметь изобразить предмет так, чтобы тот выглядел объемным. а не плоским, словно по поверхности бумаги, на которой нарисован. Для этого художник пользуется приемом, называемым перспективой. Перспектива используется не только за тем, чтобы нари нарисован предмет казался трехмерным, но также и для создания иллюзии, как будто он находится ближе или дальше зрителя, или же для того, чтобы усмотрящего на картинку создал ощущение пространства. Вот это вот кирпич, нарисованный без использования перспективы. Это называется горизонтальной проекцией. Этот кирпич нарисованный с использованием перспективы. Это называется рисунком с перспективой. Здесь вот такую линию горизонта. Затем рисуем здесь широкие, а здесь уже уже оклеине горизонта. Продолжаем дальше рисовать линии. Теперь будем рисовать зеленую травку на же железнодорожной ресты, по Там плоская поверхность, простираться в все стороны, как, так далеко, как только может достигнуть взгляд. Вот эта линия называется линией горизонта. Мы можем считать горизонт именно сплошной линией, это действительно так, хотя какой-нибудь объект, гора, здание может частично или полностью заслонять его вид. Все же горизонт остается на своем месте. И вот мы стоим между двумя блестящими рельсами. И смотрим вдоль железнодорожного полотна. Рельсы уходят по ранению все дальше и дальше, пока не достигают горизонта. не пропадут из виду далеко-далеко. Место, где они скрываются из виду, называется точкой схода. Вот это вот. Теперь посмотрите вниз себя, под ноги. Вы видите же железнодорожное полотно. Поднимите взгляд и посмотрите на 15 метров впереди себя. Вы по-прежнему видите, желез... те... то... видите железнодорожное полотно, хотя сейчас вы не гляните прямо на него. Затем взгляните прямо перед собой. Вы видите, как железнодорожный путь словно уходит вверх, на высоту вашего глаза и пропадает вдалеке на линии горизонта. Это высота называется уровнем глаз. Таким образом, горизонт и уровень глаз в данном случае это одно и то же. Теперь сядьте на шпалку. Не оглянитесь вокруг. Вы обнаружите, что уровень глаз понизился. Линия горизонта тоже кажется расположена ниже в соответствии с изменением уровня глаз. И... Можем понять, почему рисунки, на которых изображен один на тот же угол комнаты, выглядят по-разному. Все зависит от того, как рисовал художник, сидя на низком стуле. или же его пришло творить, сгромоздившись на стремянку. Высота взгляда при рисовании является важным фактором. Запомните, мы используем перспективу для рисования кирпича, чтобы он выглядел объемным предметом. Горизонт ⁇ это удаленная линия, на которой все сходится. Точка схода ⁇ это участок горизонта, на котором железнодорожные рельсы пропадают из виду. Уровень глаз, это высота ваших глаз независимо от расстояния. А вы подпишитесь.